но и не бояться каких-то инвестиций и финансирования чужих других проектов. Тогда вам не придется переживать насчет своего дела. Уже другие будут стараться прилагать свои усилия, чтобы деньги работали. И время на увлечение у вас, безусловно, освободится. Так почему бы вам не попробовать такую схему? Любовь и семья. Близкие будут часто ставить вас в пример и гордиться вами. Очень здорово, правда? Постарайтесь следовать тому образу, который вокруг вас будет сформирован. Это будет полезно еще и потому, что представители противоположного пола будут им очарованы. В сфере здоровья не следует упор делать на закаливание и экстремальные виды оздоровления. Правильное питание, витамины, умеренные нагрузки – вот ваша программа «Минимум», которая очень вам поможет на дальнейшем пути. Обращаю ваше внимание, что вы только что прослушали информацию общего характера для вашего знака зодиака, но это далеко не все, что я для вас приготовила на 2020 год. Переходите на мой YouTube-канал и смотрите еще много других интересных и полезных сюжетов, посвященных Году 2020 белой металлической крысы. И самое важное я буду рада вас видеть в моей школе, где я вас познакомлю с миром астрологии и даже больше.